Ну что здоровчики тебе друг мой с тобой на связи я дядька ванька и это обзор на офигенно не в игру под названием Nine to five это серьезный шутер который пришел и заявил о себе и решил просто уничтожить папк всем известно что убийц папка очень много но вот это уже мне кажется будет точка в карьере папка и мы с тобой собственно здесь для того чтобы это проверить сделать свой вывод и сказать так ли это с тебя Лукачанский Не забывай про подписку, если ты до сих пор не подписан Не забывай про колокольчик И не забывай про то, что тебе все должно быть чуть кипучно Здесь все, ладно, мы с тобой отправляемся В путь дорогу дальнюю Делаем вот таким образом все это дело Нажимаем play, я не знаю, обучалку я очень быстро прошел Чтобы не париться Но я ни хера не понял, что и куда надо тыкать все равно Потому что эта игра полностью на инглише То есть русского пока здесь нет Но я думаю, со временем, может быть, русифицирует И для нас, для бедных русскоязычных людей. В общем-то, для того, чтобы приготовиться, надо просто нажать рейди. Все, мы ждем. 9 человек загружается. Почему 9, только мне непонятно, но сейчас мы это с тобой поймем. Кстати, да, чем-то смахивает на Warface. Сразу скажу по графе, сразу скажу, что графика мне нравится сразу же, как только я сюда зашел. Я сразу понял, что игрулька прикольная. Пока что есть просадки. Прицел зажиматорный. Вот. Оп, зажал, вошел. Зажал, вошел. Отпустил, убрал. Сенсап, настроена сразу очень приятненько. Нихера не видно, где человек, пока увидеть. Но я слышу, что кто-то где-то нас с тобой зовет, и мы готовы просто взять и раздолбить ему сейчас черчелу. Ух ты, иб ты мой. Либо я слепой, либо либо все так плохо стало. Где человек? Где люди? Вы ж херачитесь там а я? Да тут кровь Ёпта дышло, мужик умер Мужик сдох только что Прям перед моими глазами перный насрал, кто его шпохнул Я так и не понял Блин жи, слышь Я тут чекал одного чела А меня чел другой зачекал Не хотелось бы, чтобы здесь одна карта была Хотелось бы, чтобы было просто Все, сразу много карт Потому что если это так, то это мне Мне лично не, не зайдет эта игра Так, одного забрал. Ах, ну блин, ну тут сенса, кстати, скажу так, ребята, по сенсе скажу так-то, не очень э, привычно, потому что, потому что я играю в совсем другие шутеры, насколько все знаете, да, но. Не сказал бы я, чтобы я в кайф прям пошел какой-то, да, в кайфу в каком-то, но хочется освоить, хочется освоить. Окей. Так, новая местность. Окей, хорош, хорош. Нас с тобой три бандита. Alright, I'm, going. Right, I'm going. Я тоже готов. Воу. Давай. Просто херачим как нельзя. Мне санса не нравится, кстати. Сенсу надо подбадривать. Я пойду с этим дядей. Да перный насрал. Где вы там стреляете? Какого нахер хера со мной был мужик, куда он делся? Что за нахер происходит в этом мире? В общем-то, вы сами видите, что происходит. Опять это аналогичный папку. Вот понимаешь, вот просто я херачу. Я херачу, два моих чела не вообще воссоединились. Какой-то хер не страдает, а я просто нахер сам стреляю, да? Ой-ой. Oh yeah. oh yeah. Короче, в эту игру That's интересно perfect. играть по сети. Именно по связи, честно говоря Пацан вообще на пистолете Этот в спину гасит, посмотри газ -кваз. Это такие, как и я, походу, челы Но, походу, они со связью друг с другом играют На, перда, чел, на тебе, получи угу, Остался сам у нас пацан А это интересный момент Кстати, карта другая, согласен Тут я зря на натрендел Карта у нас другая Ох, вкусняшка-то, прикинь, минус три. 3 Охереть Да Ты хера себе, дядьке, тут халява подвернулась Просто, просто халява И мы поэтому победили Сейчас дядька минус 3 оформляет Просто у вас, у всех у нас на глаза Вот это лакер, просто лакер, понимаешь? да, вот счастливчик Не, ну я же кого-то вольнул Я тоже кого-то вольну. Согласись, я был хорош Просто мне в этот момент трудный Не было тиммейта рядышком, который бы меня поддержал Где они были все это время? Они где-то уже каким-то образом Пока я тут, значит, на себя привлек внимание Они где-то просто-напросто вот так вот петлянули Оставили меня одного и все Итак, друзья мои, давайте подведем Все-таки итоги по данной игре Что могу сказать от себя? 9-5 игрулька, это шутер, в принципе, да, где играет э, 9 человек, я так понимаю, даже 3 сквада, может быть, по 3 человека, а может быть, 2 человека, если вдруг тебе не повезло, да, вы можете вдвоем отыгрывать, э, суть проста, отыграть территорию, забрать, победить, убить всех, выжить, но все происходит настолько быстро, что ты даже ничего не успеваешь и почувствовать. Либо все твои всех убили, либо все там друг друга перестреляли и ты остался потом, да? Ведь тебе повезло, ты кого-то добрал. Либо даже такое бывает, что ты просто выиграл, просто победил. Вот как это было паза-паза прошлой катке, да? Поэтому мой личный вердикт, что эта игра не угроза ни PUBG, ни Warface даже, ни даже стендов мобильным играм не ни по мобайлу, ни в Fortnite, ни в Free Fire, ни какой игре данная игра не грозит тем, что сейчас все убегут вот сюда. По фану фанятся какие-то люди здесь, быть может, будут. Киберспортивного направления я лично не думаю, что она добьется какого-то. Потому что здесь реально ну, нет режимов таких, которые бы тебя заставили здесь остаться. Поиграть 5 на 5 я могу также в колде, в мобильной, да? И, в принципе, получить много удовольствие. Так вот, скачивать эту игру и играть в нее я бы, конечно же, не рекомендовал. Но а если тебе просто хочется ее ощупать и попробовать, если тебе понравилась графика, да, и ты считаешь, что стоит это того, обязательно, конечно же, скачивай в Стиме, она в бесплатном доступе полностью. Всем, ребятки, спасибо за просмотр, не забывайте лайк, коммент и колокольчик с подписочкой, естественно, тоже. Всех обнял, приподнял, до скорой встречи и чаи на раз, пока.